А, Наконец-таки разберемся с названием согласных, как они правильно называются, а потом, наверное, немножко доделаем таблицу, заодно и попечатаем. Вот у нас такую табличку делаем. Глитья это буква. Потом а, нам нужно знать звук. Койн обозначает звук. Сори so, звук. Печатать мы уже немножко разобрались. Главное по раскладке знать, да, какая буква где. Слева в основном у нас буквы дублируются. Те, которые слева, с помощью их мы печатаем слоги. Со. So, и теперь Ри. Соури это у нас, Соури это у нас звук, звук. И теперь у нас Ирим это название имя, Ирим имя. И Рим. И Рим ⁇ имя. Имя или название. Вот. И здесь заодно мы можем как раз и проверить. Буквы тут можно печатать, я думаю. И просто вот таким образом пользоваться э, правой частью, где у нас раскладка, да, тоже можно, видите, так, и также дублируется на еще вот так. Поэтому можем печатать вот у нас К. Потом не. Чтобы запомнить и правую и левую часть раскладки. Звук. К, не. Потом хыны, вернее, ты или ды. Это у нас. Все наши буквы. Все согласны, мы уже проходили. Ри, э, ры. потом мы и все все все записываем. С, потом у нас И, потом у нас а. буквы, которая звук не обозначает. Пишется перед гласными, когда а так она у нас звук «М» носовой. Это она у нас вот такая буковка. Потом Ти. Это у нас L можно так. Потом Чи. И потом у нас уже пошли взрывные. Взрывные у нас с вами согласные т-пы, кы, ты-пы и чи. А, вот она взрывная тоже чи, это тоже взрывная. Чи ктыпы звуки. Так, где же у нас с вами к? Так, сейчас мы найдем. Снулик. Вот, К. Т, это у нас русская Э. о, -о" а тут закончилась и табличка вся. Девятнадцать <coughs> тут. Дальше продолжаем. Теперь Х. Х. Это у нас такая... И тоже она у нас мы её изучали и смычные теперь пойдут это у нас к ты ты или Д. может обозначать два звука потом с два раза нажимаем просто и ти ти вот и все здесь мы можем обозначить обозначить звук какой он обозначает звук Это у нас может быть эквивалентно русскому. К ой. К или г. Здесь это у нас N. Ну, так скажем, хотя говорят, не пишут. Не пишут транскрипцию. Так, N. Теперь это у нас Т или Д. Это у нас РИЛ, РЛ. Не, не совсем похоже на русские, конечно. Это у нас М. Это у нас П или Б. Это у нас С или мягкая такая Щ, то есть мягкая буква. Это у нас либо не обозначает звука, либо носовой N. Ну, можно э, написать, например, вот как-то так обозначить, допустим. Носовой звук это у нас взрывные А, это у нас еще Т. Да, когда у нас три раскладки, конечно, нам немножко сложновато. Это у нас Ч, Ч, но он, можно сказать, что такой, примерно, немножко есть там при дыхании. И взрывных, взрывные у нас все обозначаются примерно так. Усиление у нас идет К, Т, П, С, 2С. Так, а это у нас чем? тем. Тем. Тем. Вот здесь надо добавить э, такую, я добавлю не русскую, а Х, а такую английскую, такую, потому что звук это у нас не К идет, а как бы К, Т. То есть там предыхально слышится, но э, такого русского звука Х там нет. Это тоже заменим примерно так. Примерно вот такие, такой звук, озвучение, вы можете посмотреть, а, у нас есть там в группе ссылка, на сайт перейти, там есть э, мужским, женским, мужской голос, правда, там согласны не озвучивает, но о, женский голос. Или где-нибудь посмотреть на ютубе, или где-нибудь по ссылкам, как произносится, часто довольно много этого. Так, и вот мы наконец-таки перешли к названиям букв. Все они у нас называются практически одинаково по форме, то есть, например, ки, да, у нас ки, киок, киок. Так, тут правильно, надо печатать не этим. Это буква G. А Йо у нас это русская Е. КИО. КИО. Так. Вот, видите, а печатаем мы, когда первый слог у нас э, левая. То есть мы пользуемся левой. Вот в чем тут. Отличие этой раскладки. То, что здесь буквы дублируются, но а, каждая для своего предназначена. Допустим, нам сейчас надо написать не «Н» звук. да, вот, ну, Название буквы. Вот это у нас «Тиёк», а вот это у нас не «Н». Но дело в том, что если мы будем пользоваться правой частью раскладки, то есть напишем «Н», а потом «И», то у нас, видите, слога никакого не получится. И надо пользоваться левой частью. Ищем, где у нас... Ну, у меня на бумажке написано. Ищем, где у нас... N, соответственно, и... Ни... Видите, слог получается. А теперь нам нужно... Как-то странно тут все это в таблице. А теперь нам нужно напечатать N. Пользуемся мы... А, допустим, так, так, так, ой, так, так, так, видите, не получается. Вот тут надо пользоваться правой частью клавиатуры, то есть, а, вернее, левой, чтобы сначала правый звук, потом И, а потом, где она у нас в левой части, русская А. А, что же я делаю? Это же другой звук. Так. N нам надо, да? Пользуемся опять же правой, левой вернее, частью. Вот. Видите как? Потому что если мы будем пользоваться э, в правой части, N у нас вот где H английская, то у нас ничего не получится. Казалось бы, одна буква... Вот. НИН. Так. И таким же образом мы печатаем. То есть... ТИ. И мы уже запомнили где. ТИ. гит. Эта буква называется ТИГЫТ. ТИ. Потом... А, КАЛЫ. ТИГЫ. А вот... Теперь тему уже печа... печатаем. Так, от этого у нас тут и не дублируется. Ну, поэтому, ладно, печатаем, где она. Ну, что, она слева направо у нас, ничего не понимаю. Так. Так. А, да. Тигит надо напечатать нам. Тигит. Теги. Тигит. Нет. Не получается. Хорошо. Где же она здесь-то у нас так, в этой части? Буква. Тигит. Так где у нас тигит? Давайте посмотрим, может надо... А вот, теперь нам нужно зажать клавишу «Shift». И это русская буква «F» или A, «A» английская. Да, попробуем так нам печатать. Печатаем «G». Так. «G». Зажимаем «Shift». Вот, отлично. Тигит, потом Риэль. Риэль. Риэль. W. То есть тут вот внизу в подчиме мы уже печатаем не правой частью, пользуясь, а левой раскладки Microsoft. Новейшие системы. Да, Риль. Ри Риль буква. Таким образом, видите, как похожи они по первой части названия. Kyok, не Ын, Тут немножко приглушаем. Kyok ни н тигг ри Почему читается как ля? А теперь буковка у нас ми им То же самое печатаем. Ми. Теперь у нас и. Э ми -ым. Следующая буковка у нас счет Нет, не счет Следующая буковка у нас пип. Пи это у нас здесь она в правой части. Где двоеточие? Пи. И. Теперь счет. Буковка счет. А так. Shi. Old. Счет. Ну вот это... М -м, буква мы будем потом проходить правила чтения некоторые буквы в подчиме даже сочетание даже букв двух а, все равно читается как ой а где у нас счет то только, только что пропало ладно напечатаем еще раз так что это такое здесь у меня м -м -м. Word у меня что-то немножко э немножко пошаливает счет видите здесь буквы, казалось бы счет она должна читаться так, но она читается как приглушенная т, но это мы потом будем проходить в правилах чтения. Вот эта буковка и ин и и ин не и ин а и ин носовое. Также печатаем и и ин ну вот, куда она пропала? Не знаю, куда-то пропадает. Сохраним-ка мы. Здесь немножко подтормаживает у меня, потому что... Так, сейчас, одну минутку. Нить. Так, следующая буковка у нас... ТИ... ТИ... Потом... Так, фокус не удался Смотрим, где у нас Где у нас эта буква а Где у нас эта буква Она здесь должна быть По идее Вот она здесь Так, но ну она у нас должна быть еще, потому что иначе мы нам будет не напечатать. Что-то мы должны зажать, наверное, клавишу. И что-то нажать. Может, да? Ой. А, что же я печатаю? Правильно все. Мы же должны печатать вот что. Так, это у нас так тиы. Тиы. Не хочет печатать. Что ты будешь делать? Ну ладно, мы разберемся с этой буковкой потом. Сейчас мы напечатаем чит. Чит напечатаем. Чи тоже не хочет печатать. А, ну здесь она у нас есть, эта буква. Вот, вот она здесь. Соответственно, попробуем также сделать, как мы делали. Печатаем, нажимаем Shift, нажимаем, что там было Z. Вообще все пропало замечательно. Так. Вот. Видите, как все прекрасно. Чит. Теперь надо на напечатать нам... Кит. Кик. Кик. Это у нас буковка. Нам надо уже зажимать Shift. Эта буковка у нас... А, нет, не надо нам зажимать. Подождите. Где она у нас? Нолик. Так хим. И... Так, то же самое тут она у нас не, не хочет печататься. А дублируется она у нас-то и не дублируется. Вот как ее печатать, а как печатать в патчиме, интересно очень даже нам. ее печатать по подчиме. давайте попробуем еще раз тяжело в учении до да, легко легко в бою так G. ладно бог с ним оставим попробуем такой же фокус проделать Эта буква называется тит. А, так, так, так, попробуем. Фокус, фокус, тоже фокус, фокус не удался. Как печатать? Может быть, зажимать Shift надо? Зажимать Shift и нажимать на неё? Нет, ничего не получается. Так, ладно. Тогда перейдем к букве Хит. Но вот с ней у нас вот. Вот с ней это у нас с вами должно получиться. Все у нас с ней с вами прекрасно должно получиться. Так. Вот. Она тоже дублируется, да? Хит. Вот, отлично. Хит. Получилось. Так, теперь пойдем дальше. Вот эти буквы, они называются то же самое. как и uh, это смычно согласные. Называется все то. То же самое, как и обычные э, наши киёк, тигрыд, пирыб, щиот и тирыд. Только перед ними стоит сан. Сан киёк, сан. Сан киёк, сан тигрыд, сан пирип, сан щиот, сан тирыд. И все, и ничего сложного. Давайте разберемся, как печатать. Раскладки перед глазами, если вы начертите, на бумажке положите. Ой, прошу прощения. Сразу у нас печатает двойную. Потом А. Нет, а вот, значит, не так надо. Значит, надо. Так, а потом А. Вот, видите, СА, а потом кружочек у нас В. Сан. Да, мы напечатали сам. Киек нам надо. Также печатаем. КИ, потом, ЙОМ, ой, что я напечатал, нет, САНКИЙОК, КИЙОК это у нас КФКЕМ, вот, САНКИЙОК, и все то же самое, а Сан... Что у нас там? Сантигрид, да? Сантигрид. Uh, uh, Также мы... Ти. Uh, Ти. И потом г Грид. Так, Грид у нас. Грим найти, где она дублируется, по-моему, мы там что-то с вами зажимали какую-то, да. Зажимаем ш... Shift и.. Угу. Зажимаем Shift. Сантигит, Сам, Сам пип теперь. Сам пирыб. Сам. Пи. -и поэтому у нас уже не в правой части клавиатура циферка 3. сам пип. соответственно сам счет сам ну это когда перед глазами раскладка не так уж не так уж и сложно счет да только не забываем что здесь получается что надо печатать дублирующую букву, которая с левой части. То есть, S у нас дублируется английская Q и английское N. А когда мы хотим слог напечатать, мы печатаем с левой части. То есть, английское N и гласное. ЩИ. А теперь нам нужно напечатать ОТ. Тоже печатаем а, у нас носовое Н два раза, где G, а потом о это у нас W и тоже. А теперь мы уже печатаем Q, то есть уже используем левую часть клавиатуры. Все сверху на нее смотреть. И последняя буковка наконец-таки Santi, которая мы еще не разобрались, как печатать. Наверное, у нас не получится. Наверное, не получится. САНТИ uh, Потому что она неизвестна, где у нас дублируется. Ти. А теперь нам надо напечатать ИТ. То есть эту же букву напечатаем, мы L нажимаем, а вот она вот так. Посмотрим, где она может быть еще, как ее печатать. Видите, здесь ее нет. Здесь ее нет и здесь ее тоже здесь её тоже нет, поэтому как ее печатать остается просто загадкой. Хорошо, значит мы с вами а, на, начертили таблицу гольтя буква сори звук ирим имя а, киёк не тигыт, риыль, ри эль щиот, а, им это у нас T, э, ти", ти который мы не, не, не допечатали еще, не поняли, потом разберемся. Чьит. Чик, T Что-то мы тут пропустили. А, мы тут пропустили еще PIP. Ладно, не будем мучиться, пилип мы потом мы потом допишем. Мы допишем обязательно. Так. Потом у нас ХИРЫТ. И пошли смычные. САНКИЙОК, САНКТИГЫТ, САМПИРЫП, САНКЩИОТ и САНКТИРЫТ. Здесь, соответственно, должна стоять вот эта буква. То есть несколько букв мы с вами взрывные. И вот эту букву мы еще. Ну, я, вернее. Вы-то, может, уже умеете. А я еще пока что не умею печатать в этом прекрасной новой Microsoft раскладке. Всего доброго! Завтра, думаю, мы доделаем таблицу и может быть к выходным разберемся как печатать эти наши названия. Корейский язык с нуля каждый день. До новых встреч!